Всем привет, с вами Роман Доктор на канале Dragon Шторм Fantasy. Записываю гадик, как правильно донатить в игру. Минимально и правильно. Значит, в этом рассказике, вот смотрите, есть такая штучка, у нас ежедневный набор. В ежедневном наборе можно купить семидневный набор, а можно каждый день покупать пакет за 10 баксов, за 5 баксов и за 1 доллар. Пакет за 1 доллар, то есть 60 алмазов. Мы покупаем что? 60 алмазов, 60 рубинов. И у нас, соответственно, идет свиток Перекресток Дьявола. Ну, мы его так называем внутри игры, свиток Огода. Во втором пакете за 5 баксов мы получаем 300 алмазов, 300 рубинов. Универсальный осколок для пушки, для оружия. То есть, тут их получается, ну, как бы, нормально. 3, 4, 5. Далее, за 10 долларов мы покупаем сундук выбора ключа. Первого уровня здесь ключ снаряжения, ключ драконного символа. Это самая прям вкусняшечка. А вот этот драконного символа, мы когда собираем 340 таких ключиков, в понедельник крутим и получаем награду за 400 прокотов в двойной красный символ. Если у нас такой уже есть, его можно будет разобрать и прокачать символ красный на Т1, Т2 до Т10 максимум. Ну и 600 алмазов, получаем 600 рубинов. И параллельно еще получаем имлему тьмы. Описание тьмы, это тоже очень хорошая штучка. Если она у вас не прокачана еще на 100, то она вам очень сильно нужна. Так, ну, что, как говорится, говорить, надо это дело делать. Так, я сейчас по быстренькому куплю эти пакетики. Смысл э, моего рассказа заключается в том, что что такое правильный донат. Правильный донат это когда вы осознанно, с пониманием делаете правильные покупки а, на протяжении, допустим, нескольких дней или какого-то периода и уже целенаправленно получаете гарантированную награду, гарантированные призы. Чтобы это не было, там просто зашел в магазин, там, купил какую-то шляпу непонятно. Кстати, по поводу непонятно шляпы. А вот это мне в принципе не надо. Потому что у меня уже там все на все на хуй прокачано, поэтому якобы как это брать не буду. Но если вам необходимые куски для божественного оружия, у вас божественное оружие базовое, которое у вас изначально идет на криптурон, оно у вас не прокачано. А на т10 то тогда скупайте скупайте этот пакетик так я же дальше значит итого получается я покупаю 10 долларов и 1 доллар это 11 долларов далее идет ежедневное пополнение самая классная награда это у нас идет если мы выполняем, выполняем условия, то есть допустим Каждые 5 дней стартует такса. в течение 5 дней нам игра дает возможность купить по 1200. Нужно пополнить баланс на 1200 а за один день. И тогда мы получаем за первое пополнение сундук с кристаллами. А за второй день мы получаем опыта 300%. И за третий день, это то что самое вкусное мы получаем универсальный сундук драконьего камня четвертого уровня там где мы получаем духовный дракона например допустим камень для спутников камень для нептуна кристалл богов для пантеона для созвездий драконьий камень либо камень драконьего аксессуара то есть все вот эти вещи они вам нужны будут так как нужно будет прокачать собрать 6 6 видов одежды драконьих на нептуна а одна вещь крафтится получается 5 камней на одну вещь то есть 30 камней на на нептуна 30 камней на на спутника соответственно и безумное количество камней надо будет кристалл богов но кристалл богов он фармится драконий камень он относительно тоже выпадает с подземелья а вот спутника камень он вообще не выпадает нигде то есть за годы игры ну я скажу так, я наверное расфармил ну, максимум камня 4-5. И то, если бы я бы не покупал вот эти пакеты за 1200 на протяжении там, 5 дней, взял бы 3 раза по 1200 донат не сделал бы, я бы не получил вот этих, вот этих спутников. Ну, и а также самое очень интересное камень аксессурия дракона. Об этом поговорим в следующем уже. Так, ну и здесь получается, что мы делаем? Мы когда за первым заполнение 60 получаем награду, то есть, опять же, зелье божественной усталости, куски на, на транспорт. За 300 мы уже получаем универсальный э, осколок кольца. Ну, например, допустим, я не рекомендую их вам брать. Я рекомендую брать вот 15, 15 кристаллов драконих символов. Вот эти штучки нужны будет всегда. А вот эти потом будут уже забиты. Склад будет ваш забитый или... Вот, далее. Здесь пандочку получаем. Отличная вещь. И легко таким макаром вы прокачаете ее на 20 на 400 уровне. А Или демонической усталости великолепная. И за 1200 мы здесь уже получаем вообще раз. Мы здесь сундук развития божественного уже третий уровень получаем. То есть души для прокачки божественного оружия. Звездные кристаллы. В общем, все для, все для оружия, для пушки божественной. Далее получаем универсальный осколок, то есть рандомно может что-то выпасть, выпасть из этого перечисленного.